Привет! Здравствуйте! Нравится. Привет! Бонус, не бонус. ожидала, не подготовилась! Да, ничего страшного! Вы... Да. Все прекрасно, всё замечательно! Так, сейчас я тогда... Сегодня суббота наросла в я так не подготовилась, просто да, не ожидала. Все, я, просто, я хотела такую, знаете, реакцию сделать, чтобы не ожидали. Сейчас я нахожу быстренько вашу матрицу, у меня тут была немножко другая открыта, но ничего. Вы у меня, по-моему, уже как-то были. Да, на разборе перед Новым Годом. И что мы там, что мы там с вами смотрели? На диагностике? Да, так. диагностика. Диагностику делать, да. И что-то какие-то там вы взяли для себя? Чего-то для себя взяли? Ну, начала так понемножку. То, что это все... Много времени шло, чтобы к этому прийти. Теперь нужно хорошо все осмыслить и ввести в, де... в жизнь, вводить, но тут с... вожи... вводить в жизнь, оно немного застопорилось, но... Ну вот смотрите, вообще по предназначению всегда, знаете, когда вот этот вот ступор заходит, у вас вот такие энергии, я вам могу сказать, очень кру крутые такие, да? Ну вот такая... Ну это вот... не ну, а меня и эти энергии чуть-чуть. Ну вот смотрите, когда вот энергия прокачивается, почему, например, я всегда выставляю все свои какие-то события в сторис, например, да? Или там, например, в постах, потому что чтобы было вот видно, как идет прокачка энергии. Когда у тебя они застоят, вот у вас вот тоже 22-я, у меня тоже 22-я, она на социальном у вас вот она стоит на, на предназначении на, на, на, на личном предназначении вот да. это же энергия свободы вот я про нее очень много рассказываю да про эту энергию вот смотрите например допустим там сторис или что я да вот я про нее всегда почему рассказываю потому что когда она начинает включаться да, то она такая очень буйная ну, естественно, что здесь, конечно, можно еще сказать по 22-й энергии, что она еще такая детская, да, то есть когда человеку не нужно привязываться к чему-либо, да, нужно быть такой, вот знаете, как ребенок, но не нужно привязываться, знаете, вот, материально, потому что она у вас стоит на э, таком вот, э, как это сказать, на таком месте предназначения, то есть там есть э, э, за духовное, что отвечает, да, у нас личное предназначение, за материалку, и в целом, что нужно, что должно быть. Так вот, у вас как раз-таки есть такие... Вообще, вот такая девушка, которая любит семью, я могу так сразу сказать. Для вас семья, она имеет очень... огромное значение. Это сто процентов, правильно? То есть, семейные традиции. Для меня на первом месте. Да, да. Вот это вот, семейные ценности, дети. Да? Сем... Да. По 22 это сто процентов. Угу. Это когда человек еще умеет. Так вы еще у нас императрица, то есть, девушка, которая умеет хорошо воспитывать своих детей. Да, есть такое? Пытаюсь. Да, потому Пытаюсь. что обычно у таких девушек всегда бывают дети очень хорошо воспитанные, муж всегда очень, Спасибо. даже между прочим, очень неплохо зарабатывать должен. Для тех, кто часто вопрос задают, что такое предназначение. Вообще, предназначение – это рост души, да. И так как у нас есть предназначение личное, у нас есть предназначение социальное, у нас есть предназначение духовное для социума, да? то в первую очередь что у нас? Самое важное для души это проработать ее личное, то для чего она сама пришла сюда. Да? Потому что это вот знаете, как нас воспитывали в Советском Союзе, это, вот, тот, кто помнит, yeah. а, сначала общественное, потом личное. Вот с душой нас <с наоборот. Сначала душа, она хочет вот реализовать Почему начинаются вот эти вот муки такие, да? когда ну, я вот не понимаю, почему мне ничего не получается, почему вот как-то, да, вроде бы хочется, чтобы... Пошел такой момент, когда именно ну вот, самореализоваться, да, как-то, да, а потом уже вроде бы как-то и mm -hmm. вроде бы все складываться для других. Но иногда бывает, что мы с да? Так вот, э, yeah. всегда в первую очередь, когда человек сам целостный, когда человек сам уже, как говорится, ну, реализовал себя или уже находится в стадии реализации, тогда ему легче что-то делать для других. А если он сам находится. В таком состоянии депрессивном, да, когда он сам не может себя найти, вот тогда э, он не может и для других ничего делать. Ну согласитесь, я думаю, что это так, правильно? Да. Вот. Да. Э, у вас, знаете, э, по, если брать личное предназначение, да, вот если рассмотреть быстренько личное предназначение, то здесь, конечно, по десятой энергии, это человек, во-первых, вы везунчик, по-любому. Ну. Да. Если вы не везунчик, то значит вы... Здесь, знаете, у нас же есть две стороны медали. Есть плюс, есть минус. То есть, знаете, еще такой момент отступления небольшое сделаю. Вот когда говорят, что судьбу изменить нельзя. Да? Или судьбу изменить можно все в твоих руках. Оба этих выражения, они правильные. Почему? Потому что а, вот я проверяла свою матрицу, не только вот, ну, как вот на эту матрицу, да, потому что она мне вообще, эта матрица меня будоражит, потому что она не только на дате рождения, она основана и на, на родовых, да, еще у нас, э, по, по, по, по роду отца, по роду матери мы еще делаем, да. Так да, вот, смотрите, когда... А, так мысль у меня какая-то улетела, сейчас вернись быстро, вернись, вернись, вернись. Мысль. Мне когда начинается, вот в поток я вошла вашу десяточку, да? Это называется войти в поток. Когда входишь в поток, у тебя информация, если тебе начинает литься, вот у вас вот такая же тема тоже есть по этому поводу. Да. Когда вот, вы, вот когда входишь в поток, начинаешь это рассказывать, да? И у тебя так мысли идут идут идут идут, и ты думаешь, господи, как, где, какую поймать, да? Такое тоже. Да, и это и вот как э, трупа прорывается, потом сложно... Оста... Когда теря... Потом останавливаешься, теряешь мысли, все, ты потерян. Ну, это такая же тема абсолютно, мне меня тоже не все так полно, поэтому я тоже, видите, вошла в эту вашу тему тоже. Вот у нас... Так вот по десятой энергии, да, я хотела сказать, смотрите, когда у нас она идет в плюсе, мы в потоке, мы чувствуем все вот эти вот энергии, которые, да, есть, и эти энергии, они... Ну, то есть они нас, как сказать... Э, ну, когда мы идем по правильному... А, вот я говорила про матрицу, да, и то, что я ее проверяла через разные-разные инструменты, да, то есть я тоже обращалась к специалистам, мне было интересно, это так или не так, и действительно так, то есть у нас судьба одна, мы можем идти либо по минусовой теме, либо можем э, по плюсовой, то есть зависит от чего, например, вот вы говорите, я не везунчик, да, а почему не везунчик? Не, не так, а как? я везу, ну, как могу сказать, сначала перед тем, что мне повезло, до, начала вести мне крупно не везет, потом начинает вести, как бы... Оплачивая авансом, невезение, все, все, все, все на голову сваливается вместе, все невезения, а потом начинает вести чередом идет, не понимаю, почему. Сначала все минусы, потом плюсы. Не знаю, это невезение, везение, не знаю, как а это описать. Вот, когда вот, смотрите, по десятой энергии, вот все, смотрите, у кого 10 числа кто родился, или же 10 месяца, да, то же самое, такая же тема, но либо эта энергия где-то может находиться в матрице, неважно где, то есть вот по 10 энергии это люди, которые, вот если эти люди, они чувствуют, вот знаете, как вот интуицию, давайте так попроще скажем, да, вот, например, вы чувствуете, что если я сейчас возьмусь за это дело, да, то оно у меня получится, сто процентов я вот знаю, что у меня это получится, вот, ну, неважно, что, да, если же вы начинаете сомневаться, вот, если вы поверили, у, -у, -у. у вас начнется ситуация, как складывается. Появится возможность какая-то, появятся какие-то люди, появится какая-то ситуация, кто-то позвонит, какое-то сообщение услышит. И начнет как-то ситуация складываться, складываться, складываться, и вас вводит уже вот, ну, к вашему этому исполнению того, что вы задумали. Если вы только начинаете в себе сомневаться, начинаете говорить себе, ой, я не знаю, может быть, получится, может быть, не получится, ой, скорее всего, нет. Вот тогда не получится, потому что люди, у которых по десятая энергия, а тем более на предназначение, это люди, которых вот ни у кого не получается, да, вот вам говорят, да не берись за это дело, Он уже и Маша, и Саша, и Паша все пробовали, у них не получилось. Зачем тебе это нужно, да, то вот как раз-таки, если вы поверите в себя, если вы скажете, да, я знаю, что у меня это получится, я знаю, что у меня так и будет, то у вас сто процентов получится, ни у кого не получилось, у вас получится. И вам нужно, знаете, как вот относиться к этому легко и по-детски. То есть, как это, вот, например, ну, вот, ребенок приходит он, вам например, сидит ребенок смотрит вот, фильм, например, какой-то фильм, я не знаю, что-то там, рекламу увидел, да, и говорит, вот, я тоже хочу такую игрушку, да. Он же не сидит и не думает, сейчас я вот пойду, мне надо подумать, где же мне заработать, нет, скорее всего, мне откажут, нет, я нет. Он приходит говорит, мам, слушай, я хочу черпалку, купи мне черпалку, все. То есть, и он уверен, что мама сейчас пойдет и купит ему эту черпалку. Откуда мама возьмет деньги, что она будет делать, как она это, это вообще фиолетово ребенку, да? И вот здесь вот да. такая вот тема. Смотрите, когда вот раньше, например, у меня э, по молодости, так сказать, я зацикливалась на деньгах, да, у меня был такой момент, что если, например, у меня плохое настроение, все знали, значит, у меня нет денег. Все, да, вот я там рвала и метала. То э, сейчас я делаю как? То есть по-другому. То есть когда я, я понимаю, что э, деньги, они придут, надо к ним относиться легко, они все равно придут, они есть во вселенной, да, то есть я делаю благие дела, то есть меня вселенная все равно отблагодарит, неважно чем мы занимаемся, просто чем мы не занимались, да. правильно? Вот. и вот здесь как раз-таки такая вот ситуация, как только мы начинаем эту тему отпускать, как только мы начинаем к этому относиться легче, у нас сразу же появляются эти финансы, откуда ни возьми. Если мы начинаем это все вот так вот держать, да? Если мы не чувствуем свобод... Знаете, как надо научиться быть свободной э, и без того, что у тебя там в кошельке не лежит миллион долларов или той суммы, которую ты хочешь, mm -hmm. да? И чем ты проще к этому относишься, тем э, проще эта сумма будет заходить. Это вот проверено миллион процентов, я прямо уже знаю, что так это работает. Ну и на целостном у вас, это пятая энергия. Пятая энергия, она такая тоже, это энергия учителя, это энергия человека, который любит объединять вокруг себя людей, семью. Это человек, которому, когда это в плюс, это человек, которому приходит за советом. Это человек, которому приходит вот именно, ну, знаете, как вот как такой вот духовный, что ли, наставник, да будем так говорить, для своей семьи, как минимум, как минимум. Если же в, ми да. в минусе, то это человек, который, наоборот, это люди, которые живут, например, для женщин это гражданские браки, например, да когда она не создает своей семьи, когда она вмешивается, например, в дела своих там детей, близких, родственников, не спрашивать, она там будет все равно, ну да, ну, мужчина, женщина, неважно, <coughs> лезет в эти дела во все. да когда человек, ну, для него семья вообще ничего не значит, когда для человека чужое мнение ничего не значит. То есть вот для вас как раз-таки вот по личному предназначению, я бы так сказала, что можно, нужно заниматься, во-первых, очень классно, если развивать себя, например, в каких-то таких сферах, которые, во-первых, фриланс. Вот если вы будете заниматься чем-то, что вот вам ну, для дома, ну, для дома, даже вот из дома, любую какую-то деятельность, да, вообще будет идеально. То есть любой инфобизнес, например, да, любые какие-то, вот вы даже можете ставки делать на что-либо. Единственное, что вам нельзя, вот заниматься тяжелым трудом. У десяточек у них, знаете, какая тема. Я пробовала работать, поняла, что это не мое. Понимаете? То есть вот, да. по десяткам бывает такое, что человеку-то вот, он, конечно же, ну, может уйти в тяжелое, это, знаете, вот, за нее такие установки, может быть. Мне нужно зарабатывать деньги. Если я не буду зарабатывать деньги, то я не смогу кормить семью. Чтобы заработать деньги, нужно работать долго и много. И тяжело. Да? Легко деньги не даются. Вот эти все установки для десятой энергии, они просто ну, очень отрицательно влияют на все вот эти вот, ну, так сказать, на то, чтобы э, стать везунчиком. То есть вот это вот убирайте сразу. Все вот эти вот темы, хорошо? Uh -huh. Вот. Ну да. и смотрите, у вас еще очень мощные такие энергии есть, которые, э, например, вот если вы социальное. а социальные, теперь смотрите, как интересно. То есть, когда мы делаем расчет э, личного предназначения, да, вот те, кто увлекается матрицами, да, там, те, кто увлекается нумерологией, они знают, не дадут соврать, как говорится, что когда мы сделаем ну, расчет, в основном берется дата. Ну, дата рождения, она может быть, ну, как говорится, у многих, правильно, одинаковая. Но уже родовые фамилии, они не могут быть у всех одинаковые, правильно? То есть вашей yes. фамилии, yes. вашей мамы, девичьей и фамилии вашего отца, ну, не может быть миллион человек рожденных. Yes. Нет. И поэтому, когда мы смотрим уже и разбираем, что вам нужно для социума сделать, да, то и для ваших близких, и для вашего рода, тогда мы уже смотрим как раз-таки социальное предназначение. И вот у вас есть такой один момент очень интересный. Вы можете по жизни зарабатывать гораздо больше, чем ваш муж. Но вот здесь такая, знаете, такая, такой момент интересный, когда человек может это делать, женщина, мы говорим про женщину, она может это делать, да, но ей желательно найти мужчину, который бы стал ее плечом. И вот этот момент, когда mm -hmm. здесь может как раз-таки еще быть такой момент, когда женщина, знаете, она вот, ну, она, во-первых, профессионал во всем, чтобы она не бралась она профессионал, да, для нее очень важно, но вот, ну, она очень самосильная, по-моему, вы сильная, у вас еще энергия и сила, вы очень такая целеустремленная. И, кстати, у вас на роду написано переезд либо в другую городу, либо в другую страну. Ну, я живу за границей. А. Тем более. То есть вы уже это сделали. Потому что здесь, знаете, какая задача да. по, роду, по женскому роду? У вас стоит задача, когда вам нужно либо уехать в другую страну, либо в другой город на обучение, потом вернуться к себе и продолжать там, допустим, реализовывать свои знания, либо уехать в другую страну и там уже создать свою, ну, такую ячейку своего общества, свою семью, да, свою род. Ну, вот. то есть вы уже... Здесь исполнили. Кстати, вам очень даже было бы неплохо заниматься целительством. У вас очень мощная энергия. И вот еще хотела сказать про одну энергию, про 17-ю. Да? Вот то, с чего я начала. Почему я, например, тоже выставляю вот очень много про себя в сторис? почему это все делаю. Потому что 17 энергия, она у меня в талантах. Значит, сейчас те, у кого 17 энергия есть, то есть 17 числа родился, вас это тоже касается всех. Ну, а тем более, когда еще эта энергия стоит и у человека на, ну, в матрице, тем более, если она есть, она у вас просто на карме денег стоит. А я, немножко зашла, тут чуть-чуть отошла от предназначения на карму денег, зацепила меня эта энергия. Ну, наверное, надо сказать, я тоже в потоке. Вот смотрите. Ну, я еще к этому не дошла. Вот смотрите, вот я вам объясняю, как энергия ⁇ это человек, который может очень мощно влиять на жизнь других людей. Каким образом? Через, свою, через свой пример да? то есть uh -huh. это человек который вот, вот я например раньше я терпеть вот, терпеть не могла фотографироваться да? слово терпеть не могла uh -huh. терпеть не что значит, когда меня фотографировали мне это уже я, я уже этого терпеть то есть не могла да вот установка какая была да то есть и, ну, как-то вот я не любила эти фотографии выставлять, да, как-то вот, но ну, не хотелось особо. Но потом э, так сложилось, например, у меня в жизни, что так вот, ну, как заставили меня стать вот человеком именно публичным. И это было еще, когда я была директором школы. То есть в небольшом городе ты, когда директор школы, ты человек, которого видят. Хочешь ты этого, не хочешь, все тебя видят, правильно? То есть как бы вот, ну, за заставили это сделать. Почему? Потому что это люди, 17 энергии, это люди, которые, они... Вот именно через свои примеры, например, вот даже вчера такой фильм смотрела, какой-то кусочек прям, и девушка одна говорит, через те посты, которые я выкладываю в Инстаграм, хотя бы даже если одному человеку этот пост поможет, я уже буду счастлива, да? То есть, вот смотрите, когда вы можете, например, выкладывая, ну, рассказывая о себе, там, своими фотографиями, чем-то вы делитесь, да, люди будут, они не будут осуждать вас за то, что вы делаете, но они будут, смотрите, кто-то будет воспринимать, ну, смотри, она вот так вот сделала, и вот смотри, какой у нее плохой результат, допустим. Я так делать не буду. А другая скажет, смотри, она так сделала, как круто. Я тоже так хочу, да? То есть я могу сказать, что вот мне даже, когда я... Элементарные, смешные вещи там. Я, я же писала, что там я поехала в Батуми, как я хотела поехать. Потом, когда я начала делать там свою красоту Ладно. наводить. Мне стали люди писать в Директ, что они стали то же самое. То есть они вот поехали в то место, где они мечтают. То есть они все-таки на это решились. Они начали заниматься своим внешностью. Они... То есть... Это, вот, вот вам нужно это делать обязательно. То есть кому-то, может быть, не надо, а вам это надо делать обязательно. Вот я так уже зацепила чуть-чуть такой кусочек, да, вот меня тут пошло, потому что матрицы ну, там огромное количество. Я, я начала, как бы, ну, начала вести страничку в Инстаграм, потом застопорилась, ситуация у меня, это ушла из, из фокуса. Но насчет 17-й энергии у меня есть. Ну, из-за ситуации, в которую я попала, познакомилась с одной девушкой, и она, мы с ней остались с друзьями, у нас разница в 20 лет, и мы с ней общаемся постоянно, она мне каждый день звонит у меня, спрашивает, как ей действовать, и она не так своей мамой общается, как со мной, говорит, ты на меня действуешь как успокаивающая, я когда к тебе позвоню, тебе хорошо». Я думаю, откуда это все? А теперь поняла, значит, это так надо. Да, да, вам так надо, потому что у вас есть такие моменты, вы такой товарищ, у вас вообще, ну, на духовном даже предназначении есть такие энергии, которые говорят о том, что вам вы можете менять жизни других людей, но только очень аккуратно, да, то есть не давать разрушительных советов да. ни в коем случае, поэтому вы вообще просто в этом плане. Умничка. То, что по, по загранице находится, у вас по женскому роду, кстати, стоит 21-22 энергия, это стопроцентный переезд у вас был бы. И, кстати, у вас по документам тоже все может быть легко. Легко делать документы? для переездов. Ну, так. Не так. Ну, Пока еще нет, еще видать, не доработала. Ну да, видать, не доработала. Потому что, смотрите, ну вообще, когда... Почему я делаю, вот, эм, когда полный разбор, я даю в печатном варианте? Потому что там столько информации и столько вот бывает нюансов, mm -hmm. что ты даже вот когда консультацию, если я провожу, например, полноценную, там полтора-два часа разговариваем, все равно всего не учтешь, потому что очень много информации. Но бывает, что когда девчонки начинают уже перечитывать печатный вариант, то сразу понимают, что ну, какие-то такие вот, знаете, ну, вы же себя лучше знаете, правильно? Я там вам просто как бы на общих примерах рассказывала. А когда читаешь матрицу, сама себя уже начинаешь узнавать, у меня, например, был такой эффект вау. Я вообще сидела, когда начинала, я думаю, господи, ну, откуда ты все это знаешь? Откуда ты все про меня знаешь? это так интересно было. Поэтому, ну, вот мы с вами сделали краткий такой разговор. Я вас благодарю, что вы не побоялись, и вышли к нам. Я благодарю вас, я просто не ожидала. Я очень давно хотела, но у меня так. Ну, по обстоятельствам не получается. Очень давно хотела. Не ожидала, что это у меня сейчас произойдет. Ну, так неожиданно. Здорово. Вы, да, сегодня да. вам такой приятный, я надеюсь, сюрприз. Так что... Да, очень приятно. И очень приятно с вами вживую пообщаться. Вы, вы для меня, ну. Mm -hmm. Человек, которому надо, ну, на которого надо равняться. Потому что такой Спасибо. позитив, какой вы транслируете, но мало да. кто так делает. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Очень вас благодарю Спасибо, за расход. девочка. Спасибо, обнимаю, целую и желаю Спасибо, всего лучшего.